доктор Кейн, я в и это мой Блок, профессор вас. Уэйн Грей, в школе. Привет всем. Какое-то время назад увидел рекламу, такую, ну, как рекламу, отзыв в ЖЖ. Предложение пойти на сайт еду.ру и выбрать какой-нибудь из множества предлагаемых там бесплатных онлайн-курсов. Было это уже давно, вот на прошлой неделе истекло 16 недель с этого момента. Я пошел, к сожалению, самые интересные курсы были все уже забиты, там число участников ограничено. Не знаю чем, в принципе, участники только смотрят видеопрезентации и все. Не, не знаю, почему их число ограничено. В общем, для записи были доступны только ограниченный набор курсов. И посмотрев из того, что там было, что мне больше интересно, я, конечно, хотел что-то по специальности там, по технической части, может быть, что-нибудь по менеджменту, но, в общем, все вкусное было уже разобрано. Из не особо вкусного я увидел курс «Психология», где в течение 16 недель обещали дать, ну, некое введение как бы сказать, семестр, который идет в зачет по нескольким различным специальностям. Если бы я учился, если бы мне это было зачем-то нужно, то этот курс можно зачесть как часть баллов либо к поступлению куда-то, либо к обучению на каких-то факультетах и так далее. В общем, я обучился и прошел 16-недельный курс психологии. Закончился он на прошлой неделе, в воскресенье, а, в пятницу. По поводу этого будет отдельный технический момент. На днях я сдал сертификационный экзамен, результирующий, он опциональный, он не обязательный, вот. но я решил, так сказать, чтобы проверить до конца, как эта система работает, на что это похоже, я проплатил и сдал платный экзамен. Если я правильно понял, то моя итоговая оценка по совокупности там, обучения и финального теста должна быть около 90 баллов из 100. Что, в общем, обидно, потому что, думаю, баллов 5 или 6 я потерял по чисто техническим целям, тоже скажу. То есть в итоге моя оценка, ну, реалистична, должна была быть где-то порядка 95-96 баллов из 100. Итак, технически, что это такое? Вы регистрируетесь совершенно бесплатно на сайте OpenEDU, Записывайтесь на курс, входных требований там, по-моему, не было никаких вообще, но это надо проверять на каждый курс отдельно. И в течение 16 недель вы проходите, неделю идет серия лекций, в какое время вы их будете смотреть и в каком порядке ваше дело. Но они открываются по одной новой лекции в неделю. В конце недели, либо другого отчетного периода, там, к сожалению, плавает иногда эта дата, вам нужно сдать тест по данной неделе. При этом тесте разрешено подглядывать куда угодно. То есть вы можете перематывать сам урок, смотреть куда угодно. Но у вас все равно только две попытки. То есть вы можете один раз заполнить тест, нажать «послать», и потом сделать работу над ошибками, второй раз нажать «послать». После этого тест больше не редактируется. В сумме по времени это занимало... От двух до двух с половиной часов на лекцию в неделю, саму лекцию, и примерно полчаса на тест. С некоторыми колебаниями, почему-то недели были неравномерны. иногда было длиннее, иногда короче, но в целом примерно так. Значит, общий курс длился 16 недель, было перерывание на майские праздники, там был две недели вместо одной. И в том числе из-за этого не очень четкого расписания, там и вообще с нотификациями не очень четко сделано, я просто не знал о том, что оказывается итоговый тест за неделю нужно сдавать не прямо вот строго в, к окончанию этого периода, там, например, неделя, номер такая-то. Я думал, что можно в любое время это делать. Я просто об этом не знал. И таким образом я провалил, просто не сдал два теста за две недели. То есть не потому, что я их не знал, не потому, что я их не прошел, а просто потому, что первый раз я... Сдал это на сутки позже, чем это было разрешено, а там уже не принимаются результаты, то есть ноль результат. А второй раз тоже без особой идентификации. Оказалось, что отчетным... концом отчетного периода является не полночь с воскресенья на понедельник, а полночь с пятницы на субботу. То есть минус два дня, хоп, и все. И в общем, когда я сел сдавать финальный тест в воскресенье, оказалось, что уже поздно. Все, сдать его нельзя. Таким образом была испорчена оценка за тесты. За еженедельные тесты. Финальная оценка, которая должна быть в сертификате, надеюсь, что мне его дадут. Хотя сертификат онлайн, его в бумажном виде не существует все равно. Итоговая оценка складывается на 60% из домашних заданий еженедельных и на 40% из финального теста. Финальный тест я сдал там на больше 95 баллов. Мне была интересна техническая сдача теста, потому что МИО сертификат, в общем, ни к чему, он мне ничего не дает. Мне было любопытно... Там везде было заявлено, что с вами участвует человек, который за вами надзирает и так далее. Мне было любопытно, этот человек, который надзирает, будет ли хоть какой-то разговор, хоть какой-то диалог. Он будет только смотреть, как я буду делать тест, или все-таки он хоть что-нибудь меня спросит, что я не просто что-то запомнил, какой-то факт, а что я понял, что этот факт означает. В общем, нет, абсолютно нет. То есть этот человек, во-первых, не показался и не представился, поэтому кто там был с той стороны, я понятия не имею, никакого пола, никакого возраста, ни вообще ничего. Он только смотрел на меня в камеру и заставил меня показать ему рабочий стол Якобы это где-то в правилах было указано Я не помню, чтобы это в правилах было где-то сказано А у меня ноутбук, камера встроенная и интернет проводной То есть процесс показывания камерой стола, мягко говоря, был не очень удобен Я даже в какой-то момент выдернул кабель, пришлось его вставлять заново и перелогиниваться опять в систему и, честно говоря, поскольку это продолжалось там два или три раза, меня заставляли это переделывать. Там, сначала мне сказали убрать чужой второй ноутбук, убрать там сотовый телефон из, из видимости, которые лежат там где-то вдал вдалеке, в общем, никому не мешают выключены. Честное слово, если бы мне сказали сделать это третий раз, я просто бы разорвал связь и прекратил бы сдавать экзамен. И сейчас я бы рассказывал не о том, как я его сдал, а о том, как я его послал к чертовой матери. Потому что это было, конечно, на грани. Самое интересное, у меня есть внешняя камера, и не одна. Я пытался ее подцепить вначале. Просто потому, что там качество лучше. Но система, которая этот экзамен принимает, не позволяет выбрать камеру. То есть установки там в Chrome, мы, где выбирается камера предпочтения, ее этот плагин игнорирует. А система организована в виде плагина к браузеру Chrome, причем работает он только под Mac и Windows. То есть для этого пришлось специально достать Windows, которым я не работал года 4, наверное. И сделать так, чтобы на этом Windows была только одна камера. Потому что иначе он просто отказывался нормально работать. В общем, не знаю, засчитает ли мне этот чистый стол или нет. Все равно из отведенного часа, который отводился на тест, в тесте, по-моему, 60 вопросов. Выберите один правильный вариант. Если отнять то время, пока мы фотографировали мой стол, дважды, трижды, там, и я восстанавливал подключение, то в итоге получилось, что тест я сдал где-то минуты за 4. Потому что, собственно, тесты во многом, оказалось, повторяют, ну, в существенной степени повторяют те же тесты, которые были в конце каждой недели. Которые я хорошо выучил. Ну, и не только зазубрил, я как бы знал темы и вширь тоже не только тесты, но уж не повторить тест это было бы как минимум странно тем более, что еще раз повторюсь понимание, никто у меня так и не спросил, и не прояснил, и не поинтересовался вообще, понял ли я хоть что-нибудь что касается подачи материала просто видеолекции. по сути напоминают такой ну, как бы, каждый урок это YouTube ролик, сделанный по уровню исполнения, ну, выше среднего, то есть стоит человек, как правило в полный рост, вещает что-то рядом с ним слайд Типа ППТ с небольшим количеством информации Как правило, текстовой, иногда графической И эти слайды по ходу разговора меняются Можно менять скорость проигрывания То есть, в принципе, это просто видеоролики и Если очень хочется, можно вообще говоря Выкачать их все, там смонтировать в один И смотреть вообще отдельно Без всякой платформы Рассказывают в принципе, неплохо Конечно, это не то же самое, что слушать интересного преподавателя Где можно задавать вопросы Сказать, что я сильно разочарован Нет, не могу Нормально так, в принципе, сделано Преподаватели разные, у них разные манеры подачи. Сказать, что что-то такое блестящее, прям потрясающе донесено, нет, тоже нет. Тем более видно, что темы есть скользкие, как бы я уже человек в интернетах не первый год, и вижу, когда топик скользкий, они его обходят. То есть слышны как бы идеологически нагруженные мотивы. Когда хоть чуть-чуть касается что-то там политического устройства, общества, этническая национальной составляющей и гендерной составляющей. Там сразу все такое обтекаемое, все, ой, мы тут точно ничего не знаем, а тут вот и да. Единственное, что нам по гендеру точно сказали, железно, что речь у женщин развита чуть лучше, что половые различия обусловлены культурно, это цитата, и то, что у мальчиков чаще встречается аутизм и ADHD. Как это сочетается с тем, что половые различия обусловлены культурно, меня не спрашивайте. Я не критиковал, я не участвовал в обсуждении на форуме, я просто решил как бы, посмотреть, что официальная наука выдает, какую позицию она занимает по таким некоторым ну, основным животрепещущим вопросам, которые мы в том числе постоянно задеваем в наших роликах по мужскому движению. То есть гендер, семья, животное и человеческое в человеке. По-моему, слово «этология» не прозвучало ни разу вообще. Ну, это курс введения, то есть я понимаю, что не нужно было от него ожидать какого-то там супер глубокого. Что такое 16 недель и галопом по Европам? Конечно, там все очень кратко, даже то, чего коснулось, коснулось очень, ну, так, поверхностно. Прикольный был момент, там в одной из тем презентующий сослался на Робина Бейкера. Я думаю, он даже, не знает, кто это до конца, причем в каком контексте сослался. Примерно в это же время, когда эта неделя проходил, я столкнулся с кем-то там в ЖЖ, кто утверждал, что... Легенда о том, что 20% детей не принадлежат своим отцам, биологически. Что ее запустил какой-то там, значит, безумный человек, который свои данные взял из лаборатории, который занимается ДНК-тестированием. То есть, типа, что выборка неправильная. И оттуда появилась легенда. И вот, представьте себе, слушаю я себе свой этот курс психологии введения. И мне между делом просто там, совершенно какой-то левой теме, которая называется, по-моему, «Психология групп», что ли, или «Группового поведения», Вдруг, между делом, говорят, да, и кстати, вот согласно такому-то исследованию, до 30% детей не принадлежат своим отцам. Так, не останавливаясь, и дальше пошли. Нифига себе. Причем в качестве ссылки был упомянут не кто-нибудь, а исследование там написано, там, Бейкер и соавтор. Бейкер, это я, естественно, тут же проверил, это тот самый Бейкер, Робин Бейкер. Если бы меня попросили о нем рассказать там где-нибудь на форуме, я мог бы им много, много интересного рассказать. Я посмотрел, что это за исследование. Это не ссылка на одну из книжек из серии э, про сексуальное поведение человека. Это ссылка на реальную научную публикацию. То есть это не из научно-популярной литературы бейкеровской. Это из, из одна из его, так сказать, peer-reviewed articles. То есть то, что опубликовано в научно-рецензируемых журналах. И мне кажется, что те, кто презентацию делал, неправильно поняли смысл, который в, этой, в этом исследовании был заложен. Они решили, что он занимался тестированием... ДНК так или иначе, то есть что он проверял факты отцовства и поэтому сделал вывод, что около 30 детей, 30% детей не принадлежат своим отцам. На самом деле Бейкер делал исследование по своей тематике, а именно этологии человека, и он выяснял путем опросников там каких-то косвенных данных, он выяснял, какой процент детей родились в условиях сперм war, то есть какой процент детей были зачаты в тот момент, когда мать активно имела отношения с более чем одним мужчиной. И вот этот процент по Бейкеру составляет около 30. Таким образом, из общего процента всех детей, так сказать, оценка сверху, означает, что до 30% детей, да, может быть, не принадлежать своим отцам биологически. Но я так понял, что те, кто презентацию делал, об этом не знают, и такой Бейкер, плотно тоже скорее всего не знает. Ну, не суть. Я понял, что это не их основное направление. Они занимаются, видимо, прикладными вещами в основном. Там в конце довольно много времени было отдано на применение в психологии в бизнесе, применение в маркетинге, применение в дизайне. Там в том числе было про юзабилити, про, вот, про приложения, интерфейсы и так далее. То есть психология, как, как ее используют современные, скажем так, прикладная, что ли, сфера, индустрия, она использует ее как, как инструмент и молоток, то есть они не занимаются, в общем-то, познаниями, я так понимаю, их глубины человеческой психики им не интересны, им интересно, что из этого можно состряпать в виде продукта и продать в виде услуги. Если вы можете оптимизировать какую-нибудь там фигню, неважно, какую фигню, начинают бизнес-процесса и заканчивая там структурой веб-сайта, то это можно продать, и это супер. Вот то, чем занимается, я так понял, психология таком, в широком смысле сегодня. Психоанализ, психотерапия и прочие только чиркнули буквально, то есть совсем вот прям по поверхности. Крайне интересная была тематика, ну правда, из которой я много чего уже и так знал значит, психология семьи и развода. И дети, в том числе семьи и развод. Все это очень быстро, все очень штрихами, но любопытно. В общем, по трем или четырем темам я понял, что я знаю больше, чем в этом курсе есть, сильно больше. Но этот курс как бы позволил, ну, такую структуру, что ли, привнести в эти знания разрозненные, да, выстроить из них некую семантическую сеть, цепочку. А темы, которых я совершенно был слаб, я оказался про них вообще ничего не знаю. Например, вот тема типа психологии развития детей. Оказалось, что я вообще практически у меня нулевые знания по этой тематике. Но то, в каком виде они с ней познакомились с этой темой, я не вижу в этом смысла, потому что. В течение одной недели, то есть всего там за какие-то два-два с часа, вам рассказывают там теории Иванова, у него вот такое деление значит, на промежутки раздросления там, и вот такие функции они развиваются там в этих периодах, по его мнению, и вот так он их называет у Петрова другое деление по периодам, другие функции он по-другому называет, которые ведущие в это время, и там они называются по-иначе, по а еще Сидоров там, и, и, и Артамонов, и кто-то еще и как бы к концу этой недели у вас просто такая каша в голове, то есть кто из них, что, чем они занимались, ну понятно, что некое развитие, какие-то фазы там, то все, ну в общем, совершенно такой просто. Поскольку у меня предыдущей информации на эту тему никакой не было, то практически с чем пришел, с тем ушел, что жаль. Главы там, где упоминались эксперименты милграма фильм «Я и другие», и что там еще, «12 раздневных мужчин», по этим главам я мог рассказать больше, чем там в курсе есть. Вот там явно был сокращенный вариант. И где-то в середине была, видимо, наверное, ведущая тема, на которую, скорее всего, работают несколько диссертаций, которые защищают сейчас ВШ, вот и, и там звания научные защищают, так называемая общая персонология. Я понял, что вообще высосанная из пальца область, которой практической ценности никакой, вот зато на ней можно, наверное, сейчас диссертацию защищать. Персонология, общая персонология, куча терминов, которые пересекаются, вообще звучат похоже, ничего конкретного не значит, не знаю. Ну ладно, это как бы... Будем считать, что это был балласт, нагрузка. Итого, в целом, я считаю, что за бесплатно это была отличная абсолютная вещь. Я рекомендую всем желающим. Сейчас там идет набор на очередной цикл, так что можно на нее попасть. Я, наверное, продолжу какую-то там смежную область. Еще не выбрал, какую конкретно, но посмотрю что-то, что ответвляется в сторону. Там есть социальная психология психология, по-моему, управления, психология чего-то еще, но, к сожалению, ничего связанного вот именно с психотерапией. То есть там нету ни про гештальт ничего, ни про психоанализ ничего, там ни специализированный курс там, по Юнгу, Фрейду, кому-то еще. Ничего такого я пока не вижу. Может появится со временем. Экзамен итоговый, я как бы проверив и пройдя, скажу так, если вам нужно куда-то идти баллы потом сдавать, они вам куда-то пойдут в зачет, то да, вам имеет смысл заплатить это 1800 рублей стоит и сдать. С учетом тех технических моментов, которые я назвал. Могу потом в комментариях более сжато еще это привести, если кому-то интересно, там, по технической составляющей, как, как технически настроить компьютер, чтобы все это сработало. Это не такая тривиальная вещь. Практического смысла в этом нет никакого. То есть, если вы сдали, и учили, и проходили, и нормально сдавали тесты в конце каждой недели, то в этом финальном экзамене смысла ноль абсолютно. То есть если вы хотите делать это для себя, то просто делайте для себя и, в общем, не заморачивайтесь. А школьники, студенты, ну или кому там все это может чем-то быть полезным, да, тем имеет смысл. Онлайн-сертификаты получить и какие-то баллы заработать. У меня это в жизни второе полугодие, которое я изучаю психологию. Первое полугодие у нас было в техническом вузе, был ознакомительный семестр, который назывался «Введение в психологию и педагогику». Там, конечно... И близко не было того, что вот я в этом курсе проходил. Так что этот курс гораздо шире. Он не глубже, но он шире, скажем так. В нашем техническом введении там было больше, вот такие ближе к технике. Там было про механика и психология зрения, механика и психология мышления. Там частично касались нейронных сетей, и как это можно перевести на технические стороны и так далее. Такая вот психология, в принципе, это у меня в общем, первый семестр в жизни был. Я не пожалел, и, в общем, рекомендую. Если вам эта тема интересна, вы хотите хотя бы просто понять, какие термины используются, какая на них нагрузка на самом деле лежит. Потому что люди в быту у нас применяют кучу терминов, которые не понимают значения вообще, к чему она относится. Жаль, что преподаватели все нарисованы, и некоторые важные в общем, вопросы остались неотвеченными. Например, когда мы с Натальей Андреевой обсуждали лошадей и смежные вопросы, моя подача была, что эмпатия – вещь, которая возникает самопроизвольно. Наталья парировала, что нет, это управляемая вещь, которая вызывается по команде Из курса психологии вот этого я, например, узнал, что эмпатия это осознанная вещь То есть когда мы осознаем, что эти впечатления и чувства не наши Но про намеренность или ненамеренность ничего не прозвучало Так что этот вопрос остался неотвеченным, например Ну и таких вопросов много на самом деле Ну в общем, чтобы грамотно хотя бы употреблять термины Курс пройти стоит, и может быть даже не только его Так что удачи, успехов Будем образовываться дальше.